Привет, привет и снова здравствую. Ну что ж, пришла пора нежити. Ну как и прошлые ролики. Одним дублем за один раз будет получаться, как будет получаться, озвучиваю о всех персонажей Нежити за один раз. В общем, приятного просмотра. Возьми себе чайечку или чего-нибудь вкусненького, и я начинаю. Дела не ждут. Жизнь за Нерзула. Я жажду служить. Чего желает мой повелитель? Где прольется моя кровь? Склоняюсь перед вашей волей. Исполню с радостью. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Настал часть тьмы. Смерть очистит этот мир. Я вижу великую тьму. Тьу, опять капюшон спался на глаза. Слабые захлестнутся кровью. Однажды я стану королем мертвых. Я избран. Железная рука спустилась с неба и коснулась меня. Хотите узнать секрет вечного счастья? Откройте страницу 2, 4, шесть. Вступив на путь тьмы, вы обретете власть над собственной судьбой. Страховку и оплаченный отпуск. У, у, чудо, у, много, у, у, у, у, мертвых людей. Меня страшный. Я хотеть кушать. Я любить свежие мозги. <раб> Слушаю и повинуюсь. Что мне делать? Вы а? жду эту... Крушить и воровать. Ага. Смерть обрела свежего мяса. А я еще живой, я розовый и теплый. Я сегодня не такой, как вчера. Если голова болит, значит она еще есть. Заплатил налоги и спи спокойно. Отчего он не Проклятые возвращаются. Я буду твоими глазами. Ты увидишь все, что ты хочешь увидеть. Посмотрим. Я посмотрю. Тайна станет явным. Я иду. Ты будешь слушать моему господину. Ты умрешь. Кричи, ты познаешь мой гнев. Моли о пощаде. Я лишь день своего былого величия. Смерть высшая награда. У меня посмертно-депрессивный синдром. Мертвый друг не предаст. Либо в глазах темнеет, либо уже вечер. Во имя плети. Тьма зовет меня мертвые служат тебе мертвые ждут какова воля тени жду приказаний интересно во имя короля мертвых да хранит меня тьма такова воля тени умри Трепещите, враги плети. Никто не уйдет живым. Все живут, но далеко не каждый действительно умирает. Я люблю мертвых. Они такие симпатичные. Я вижу мертвых людей. Что за запах? А это наши войска. Первое условие бессмертия – смерть. Они будут моими. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Ну что еще? Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Во славу Плети. За короля мертвых, Фростморн, и не надейся на быструю смерть. Ты узнаешь, что такое боль. Я заставлю тебя страдать. Твоя душа принадлежит мне. Как глупо было верить в свет. Король мертвых дал мне истинную силу. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Лордерон возродится. Я позабочусь об этом. Кто это? Тьма? Во славу плети! Древнее зло непобедимо. Я поклялся служить Нерзулу. Проси. Приказывай. «Слушаю. Да будет так. Твоя воля исполнится. Так предначертано судьбой. Мертвые идут. Я согласен. Почувствуй зов могилы. Во славу тьмы. Их ждет смерть». «Ах, старые мои кости… Если у вас нет проблем, значит вы уже умерли… Я призрак старого Варкрафта… Пощелкай лучше на большие, говорят она здорово визжит… Оставьте в покое мышку, неугомонный вы наш. Хорошо там, где нас пока нет. Я хочу жить вечно, пока получается. Вы слабое звено. Вы тянете команду назад. До свидания. «Да воцарится ночь. Что нужно, смертный? Что на этот раз? Скоро на охоту. Приветствую. Ты угадал мой план. Согласен. Ты это сам придумал. Неплохо, неплохо. Я голоден». Смерть ждет. Умри! Если у меня есть крылья, почему я хожу пешком? Я не злопамятный, я запишу. Мой вид разит наповал. Нам нужен мир, желательно весь. Разговаривая с людьми, всегда улыбайся. Это не маскарадный костюм. Это стандартная униформа повелителей ужаса. Твоя душа принадлежит мне. Меня звали Что-то не так. Я к вашим услугам. Я размышлял разумно. Да, сейчас решающий выбор точно гори в огне во имя короля мертвых получай культ проклятых я всегда мечтал основать религию Мечта сбылась. В вечности меня ждет награда. Это рогатая штуковина на голове. Я от нее скоро с ума сойду. 50 тысяч в год на благотворительность. И они называют нас проклятыми. За короля мертвых. Я пришел из земных недр. Трепещи, смертный. Что, боишься? У меня нет времени. Пади, Что ты задумал? Не лучший выбор. Так и быть. Ничтожество. <гум> Глупо. Они умрут. Час хаоса. Это мне нравится. Вода совсем не утоляет жажды. Я ее однажды попробовал. Похоже, кто-то застрял у меня в зубах. Ну-ну... Мне кажется, мы должны действовать с предельной осторожностью, а? Щелкать на демоне – плохая примета. Я вернулся, говори. У меня мало времени, что тебе нужно? Ты звал меня? Я слушаю. Да будет так. Прочь с дороги. Согласен. Конечно. Разумеется. Встречай свою смерть. Они обречены. Этот мой горе побежденным. Люблю, когда наши планы совпадают с народными чаяниями. Извините, я не даю интервью. И никакие мы не сектанты, мы просто группа ошалелых вооруженных фанатиков. Я с удовольствием погружу свои острые зубы в твой окровавленный... Тр... На чем мы остановились? Я всегда на стороне победителей. Кто не с нами, тот против нас. Не утруждайте себя чтением дополнительных условий, все равно вас обманут. Ага, что и требовалось доказать, вопросы есть, за надрезим. Ну что еще? «Я устал ждать, несносный глупец, я занят, так уже лучше, мне не нужны советы, дурацкий план, может получиться, умри глупец, я проголодался, твоя жизнь принадлежит мне». Властители тьмы делают это в темноте. Когда я голоден, у меня начинают портиться настроения. А когда у повелителей ужасов плохое настроение, его лучше не трогать. А что, я люблю людей. Нашей армии нужен новый Костоправ. Эти тупые клыки меня разочаровывают. Тьма. Ей нужно сменить оператора. Линия вечно занята. Ашнот гимбаду. А вот и все а короче спасибо тебе за просмотр если ты смотрел все четыре видео еще и поставил лайки или свои царские комментарии ну ты прямо вообще красавчик а, большое тебе спасибо за поддержку это последнее видео из серии а, перезвучки персонажей Warcraft если будет спрос и интерес озвучу нейтральных или кого-то еще а, ну в общем на этом и все всего доброго пока! Didn't mean to make you cry, if I'll come back again this time tomorrow. Carry on, carry on, and nothing really matters.